Упустимое к использованию дискового пространства для пользователей можно ограничить с помощью квот. Квоты можно использовать как для пользователей, так и для групп. Помимо дискового пространства, квоты также можно устанавливать на количество индексных дескрипторов для пользователя. В индексных дескрипторах хранится информация о файлах в файловой системе. Для того чтобы использовать квоты, в системе должен быть установлен пакет квота. Проверить его наличие можно с помощью команды rpm. В случае отсутствия пакета его всегда можно установить из стандартного репозитория. Активация квот в файловой системе состоит из нескольких шагов. Первый шаг – отредактировать файл /etc/fstab, включив в него поддержку квот для нужных файловых систем. Второй шаг – перемонтировать нужные файловые системы, чтобы настройки вступили в силу. Шаг номер три – создать базу данных квот. И шаг номер четыре – назначить квоты пользователям и группам. Давайте сейчас переместимся на консоль и разберем работу квот на практике. Вначале с помощью команды RPM я проверю наличие пакета квота в системе. Как вижу, пакет квота у нас установлен, то есть его не нужно нам сейчас будет устанавливать. Версия 3.13. Все нормально. И давайте перейдем к шагу номер один. Это отредактируем файл GTCFSTAB. Заходим в этот файл с помощью текстового редактор Vim. И для нужных файловых систем мы включим поддержку квот я включу квоты для раздела home для этого я перемещаюсь в раздел где перечисляются опции сейчас у нас дефолт здесь стоит то есть опции по умолчанию используются и дописываю через запятую следующую опцию «USR квота то есть я включаю квоты для пользователей и GRP квота я тем самым включаю также квоты для групп. То есть я и для пользователей включу, и для групп у нас квоты. Сохраню этот файл. Выхожу из него. С помощью команды mount о, remount я перемонтирую файловую систему, чтобы она с новыми опциями начала у меня функционировать все перемонтировал. В случае, если на лету перемонтировать файловую систему не получится, то придется перезагрузить операционную систему. Шаг номер три ⁇ это создание файлов базы данных квот. Команда квота-чек проверяет файловую системы, в которую включены квоты, и строит таблицу текущего использования диска. Затем эта таблица используется для обновления системной копии данных об использовании диска. После выполнения команды квоты Квота-Чек ⁇ будут созданы два файла ⁇ aQuota.user и aQuota.group ⁇ в которых а, будет храниться информация о квотах. Выполняю квоты Квота-Чек ⁇ с такими опциями ⁇ C, U, G ⁇ и, собственно, Home. Наш раздел, где у нас будут квоты активированы. Опции, которые я использовал ⁇ C ⁇ Файлы ⁇ Квот ⁇ необходимо создать для всех файловых систем, в которых включены квоты. U выполняет проверку квот для пользователей. G выполняет проверку квот для групп. Вот такие опции. Посмотрим, давайте, содержимое каталога Home с помощью LS. И видим, что как раз вот о тех файлах, которые я говорил, вот здесь информация о квотах хранится. Вот это для пользователей, а вот это файл для групп. У нас, естественно, Трогать эти файлы не нужно ничего, удалять их тем более нельзя. Теперь необходимо построить таблицу текущего использования диска в файловых системах, в которой включены квоты. Для этого я выполняю квоты-чек. Авуга. Запускаю. Опции, которые использовались. а проверяет все локально смонтированные файловые системы, в которых включены квоты, «В» выводит подробную информацию о процессе проверки квот, U проверяет информацию о дисковых квотах для пользователей и «G» проверяет информацию о дисковых квотах для групп соответственно. После завершения работы квота чек файлы квот заполняются данными о каждой локально смонтированной файловой системе с включенными квотами. Все, на этом включение настройка квот завершена. Можно назначать квоты пользователям и группам. Для назначения квот используется команда edQuote. Например, для того, чтобы назначить квоту пользователю user1, выполним команду edQuote user1. Так, jed-квота user1. В открывшемся окне необходимо отредактировать нужные нам поля. Сейчас здесь немножко столбцы у нас сместились. Сейчас я их выровню. Они всегда смещаются. Первый столбец – это название файловой системы, для которой включены квоты. Вот первый столбец. Второй столбец – сколько блоков использует пользователь в данный момент. Третий и четвертый – это мягкое и жесткое ограничение на количество блоков для пользователя в данной файловой системе. Пятый столбец – сколько индексных дескрипторов использует пользователи 6 и 7 столбцы мягкое и жесткое ограничение на количество индексных дескрипторов для пользователя жесткое ограничение — это максимальный предел, для пользователя превысить который невозможно, мягкое ограничение — это максимальный предел для пользователя, но в отличие от жесткого ограничения, мягкое можно превысить в течение какого-либо промежутка времени. Мягкое ограничение можно изменять с помощью команды EDQuota «-t». Нулевое значение в столбце означает отсутствие ограничения. Для того, чтобы установить ограничение в 100 мегабайт для пользователя, в третьем и четвертом столбце указываем значение 100 тысяч. Так, стопс. 100 тысяч. Немножко их смещу, чтобы было понятно, какое значение к какому столбцу относится. А то здесь все смещается не очень удобно. Это все видеть на экране. Все, я сохраню этот файл, выхожу. По умолчанию для редактирования файлов квот используется редактор, описанный в переменной editor, то есть в нашем случае это vim используется. Ну и, соответственно, команды vim здесь у нас и доступна. То есть, W, сначала я нажимаю escape, потом shift плюс двоеточие, потом w и q. То есть, тем самым я сохраняю и выхожу из файла. Такая вот комбинация Клавиш. Теперь, собственно, что нам нужно сделать? Ну, теперь нужно проверить квоты для юзера 1. Для этого нужно переключиться на его учетную запись с помощью команды su. su, черточка, сразу в домашний каталог мы перейдем. И, собственно, на кого мы хотим переключиться? su, черточка, юзер 1. Переключаемся на этого пользователя. На всякий случай я удалю все, что у него там в домашнем каталоге могло быть. И есть команда es которая на экран до бесконечности выводит букву U, Нам ничего не мешает перенаправить вывод файла файл текста, тем самым он начнет а, расти в объеме до бесконечности, пока кто-нибудь или что-нибудь его не остановит. Давайте начнем эту процедуру. Немножко подождем и посмотрим, будет ли результат от квот. Если нет, то я вручную остановлю, иначе вся файловая система будет заполнена. Если работает очень быстро, вот уже должно, давно было достичь ограничений наше. Я остановлю с помощью Ctrl-C посмотрю с помощью LS или H. Да, 710 мегабайт, то есть квоты сейчас у нас не сработали, поскольку для этого пользователя у нас ограничение в 100 мегабайт, а он уже смог создать файл объемом 100 710 мегабайт. Квоты у нас не сработали. Удаляю файл, выхожу. И теперь что нужно сделать, какие манипуляции. Давайте квота off, off для home мы сделаем. Отключим квота для раздела home. И теперь включим квота on. Home. Переключимся снова на пользователя. User1. Давайте с помощью команды yes повторим. Все, на этот раз все у нас квоты сработали. То есть, что нам требовалось сделать после того, как мы добавили новую информацию о квотах. Для пользователя нужно было для этого раздела отключить квоты и затем включить с помощью, соответственно, команд квота off, квота on. Смотрим lslh. И вот как раз те самые 100 мегабайт у нас. Все, теперь для пользователя квота у нас в 100 мегабайт для пользователя юзер 1, и больше он уже занять не сможет. Это, конечно, повышает безопасность операционной системы, потому что можно, ну, забить важный раздел какой-то, потому что не обязательно это может быть холм какой-то другой раздел, и, соответственно, операционная система может плохо начать себя чувствовать, а в некоторых случаях и полностью остановиться, остановить свое выполнение, что очень плохо. Удалю этот файл, выхожу из-под этой учетной Запись. Квоты пользователей можно посмотреть. Команда RepQuota, минус А. Вот как раз видим здесь нашего пользователя User1. Вот это его ограничение на блоки, то есть мягкое ограничение в 100 тысяч блоков, 100 тысяч килобайт, то есть 100, 100 мегабайт. Жесткое тоже 100 мегабайт. Ограничение на количество файлов не установлено, софт и хард по нулям. Это означает, что может он создавать любое количество файлов. В этом ничего страшного, я думаю, нет. А вот ограничение на дисковое пространство мы ему все-таки установим. Для повышения стабильности работы операционной системы. Но, естественно, в вашем случае, я думаю, скорее всего, будет больше, чем 100 мегабайт использоваться. Я просто пример привел использование квот. И давайте установим квоты на группы. Для этого в команде «EDEC квота с помощью опции минус «-G» указываем нужную нам группу, на которой мы хотим установить квоты. У меня есть группа менеджер, в которой ходит пользователь юзера 3. И давайте на эту группу сейчас введем ограничение в 200 мегабайт, скажем. Это ограничение действует на всю группу. Соответственно, чем больше пользователей в группе, тем больше нужно квоту в такой группе ставить. 200 мегабайт пусть будет. Сохраняю этот файл, смотрю. Home домашний каталог, ну с помощью Chown, минус R, User3, группу менеджерс я назначу пользователю. User3, его домашним каталогу. Сам-то он уже в этой группе есть, а вот системе все юзеру 3 принадлежит давайте это немного поправим вот теперь менеджерс группа хотя я группе ничего и не разрешено на уровне степ но я просто так добавлю теперь нам нужно квоты отключить квота off home квота он. Home. с помощью команды квоты -g название группы можно посмотреть установились ли квоты для группы если бы их не было вот давайте другую админс возьмем то просто бы написала non то есть для этой группы квот нет а вот для группы менеджер, квот у нас установлены вот soft и hard по 200 мегабайт то есть все на группу квоты установлены соответственно все должно работать. Давайте переключимся на пользователя User3 и это проверим. С помощью команды Groups можно посмотреть группы, в которые он входит. Видим, что группа Managers. Все нормально. Смотрим домашний каталог. Ничего у нас нет. И С помощью команды ES давайте создадим файл. И будем в объеме его увеличивать до тех пор, пока нас кто-нибудь или что-нибудь не остановит. Подождем. И все, видим, что мы достигли групповой квоты. Групп блок лимит ричит, достигнут лимит групповых блоков. Смотрим, ls, h. Ну, все 200 мегабайт как раз эти пользователи для группы менеджерс и потребил. То есть больше никому из этой группы не получится создать какой-то файл, потому что все место закончилось. Вот так работают групповые квоты. Удаляем этот файл, выходим. И на этом все, собственно, мы разобрали установку и использование квот как для пользователей, так и для групп. Устанавливаются они аналогично, файлы конфигурации аналогичны абсолютно. С помощью команды RepQuota можно смотреть квоты для пользователей с помощью Квота минус G и название группы можно смотреть квоты для групп.